Приветствую! Если ты зашел на мой сайт, значит тебе нужно найти решение вопросов по программе с 1С в управлении торговлей. Удели всего одну минуту и ты узнаешь, как я могу тебе помочь с этим вопросом. Меня зовут Наталья Никитина. Я специалист по работе с программами 1С. Уже более 15 лет я работаю консультантом по данным программам. За годы практики я заметила, что большинство вопросов моих пользователей это однотипные вопросы. Именно поэтому с командой специалистов мы создали обучающую систему, где ты можешь получить решение своих вопросов по программе 1С Управлений торговлей. Наша система состоит из видеоматериалов. Каждый видеоурок длится примерно 10 минут. Он настолько понятно изложен, что даже ребенку легко будет разобраться. Но и это еще не все. В нашей системе есть специалист-консультант, который работает в режиме онлайн. То есть вы можете всегда задать вопрос, по программе или по учету, и получить сразу решение. Для того, чтобы задать свой вопрос, в правом углу экрана в личном кабинете у вас будет значок чата, где вы можете задать свой вопрос консультанту. Наша обучающая система разработана для двух категорий людей. Первая категория – если вы соискатель, то есть вы хотите устроиться на работу со знанием 1С. Для вас мы разработали специальное предложение, которое позволит вам в течение пару дней получить знания по 1С Управлению торговлей по конкретной должности. Плюс к этому вы получите инструкцию, как быстро устроиться на работу со знанием 1С. Вторая категория. Если вы предприниматель, неважно, вы уже работаете с программой 1С управленной торговли или только планируете с ней начать работать. Специально для вас мы подготовили пошаговые видеоматериалы по конкретным темам. Плюс к этому вы получите инструкции 5 часто встречаемых проблем по работе с программой и как быстро найти решение по этим вопросам. Ну и, конечно, это незаменимый помощник. Специалист в онлайн-чате, который сразу помогает вам найти решение ваших вопросов. Самое приятное то, что вы можете получить доступ бесплатно на 3 дня. Почему бесплатно? Потому что мы решили, что мы хотим, чтобы вы сразу получали решение ваших вопросов, а также оценили качество нашей системы. Для того, чтобы получить доступ прямо сейчас, заполните имя, имейл и телефон и обязательно выберите категорию «Соискатель» или «Предприниматель». До встречи на наших занятиях! Да, и чуть не забыла, наше предложение ограничено для первых ста участников, так что торопитесь. Похоже, я не уложилась в одну минуту, ну да ладно, вы дослушали меня до конца, а значит вам это действительно интересно. Поэтому до встречи, буду ждать ваших вопросов и помочь вам.